Прогулочная терраса. Сегодня солнце яркое. Кто тут у нас кричит? Ой, сапожок нам пришел. Сапожок. Ой. Вот он где живет, сапожок. Конечно, Пандора. Вот такая вот Прогулочная, красивая, вот и Танька нашлась. скс Вот, и лестница в небо. Вот наш второй этаж. Оп. Питьевая. Ягода. К -к -к Окно тут сидит ас на домике, наблюдает, поел. Вот тут каша, вот такой цвет и лестницы вниз. Тут у нас арсений. Томас, персик, карасик, мышонок, карасик, Бакс, Баксюля, Бакса. Ну, вот это печь, чудо печь. Еще одно окно, стол, отдельные боксы, фидель, эзы, пришел поесть. Вот здесь сидит он. Ончик маленький. Маленькие пацаны. Пандора. Пандора скажу. Так. Еще кухня. Вот это вход. Шкаф. Серега. Пил. Ниль. Здесь фигуры, здесь фигнер там. Маленький. Здесь у нас спин билет. Белек. Снежурка. Тут яшечная.